Мы рады приветствовать всех наших подписчиков канала. И сейчас мы находимся в коттеджном поселке Жемчужина, в поселке Цибанабалка. И здесь, на улице Ольховская, мы сейчас будем смотреть как раз на новые дома второй очереди. И заодно посмотрим, на какой стадии они находятся сейчас. Ну как вы видите, все дома будут выполнены в едином архитектурном стиле. Как вот этот дом, так и будут следующие дома, будут красивые, нарядные. Мы начнем разострять внимание на первом из тех домов, который еще только готовится к сдаче. И, конечно же, будет ждать своих новых жильцов. Здесь, как вы обращаете внимание, уже стены отштукатурены. Но ну, еще осталась, конечно же, фасадная шпатлевка ВАОМИД, которую мы, конечно же, будем уже завершать данный этап этой отделки. Ну и, конечно, небольшие работы по кровле. Здесь у нас получается 130 квадратных метров в этом доме, а вот здесь мы сейчас переходим к следующему соседу, здесь уже будет 110 квадратных метров, и вы наблюдаете, как раз сейчас у нас проходят работы по укладке блока. Многие могут подумать, что этот дом будет сдан еще очень не скоро, но, уверенно могу вам сказать, что уже к весне следующего года этот дом будет уже готов. Так, ну а здесь а у нас следующий дом, 70 квадратных метров, и этот типовой объект немножко изменен. Входная группа, а, значит, сделана следующим образом. Если вы видите, что с той стороны, а с боковой она Убрана и здесь она вынесена со стороны террасы и по желанию заказчика сделан парус Также можно наблюдать, что вот видите, что-то разрыта траншея. но буквально вчера вот как раз была укладка электрического кабеля от счетчика к дому. Ну а по внешний отдел все уже находится в завершающей стадии. Буквально через некоторое время в этом доме появятся новые жильцы. Ну а мы с вами. Переходим уже к данным следующим двум объектам. Это два дома-близнеца 86 квадратных метров. Коммуникации уже подведены. Конечно, надо отстояться фундаменту. И после этого только переходим уже к блоку и строим стены. Для всех наших подписчиков также я напоминаю о том, что «Стройгарант Анапа» выполняет работы не только из шлакоблока, возводя стены домов, но ну, а также еще и газоблока. Все, опять же, по вашему пожеланию. Ну и остались, конечно же, работы по перекрытиям, так как этот проект уже на 106 квадратных метров. Соответственно, здесь будет второй этаж. я решил зайти в этот дом и посмотреть что же здесь а, происходит но как вы видите блоки все цельные не из кусков все нормально а швы заполнены растворчиком так дальше ну и тут уже я смотрю вы выведены коммуникации а, здесь я так понимаю скорее всего будет кухня а здесь будет гостевая далее мы переходим в спальню Достаточно большой санузел. Обратите внимание. На мой взгляд, все сделано по-хозяйски. Стены ровненькие, так что ребята работают профессионалы. Ну, данный объект у нас 90 квадратных метров, и вот следующий, как раз рядышком, тоже самое, 90 квадратных метров. Здесь также фундаменту надо отстояться и перейти уже к следующим работам в дальнейшем по укладке стен блоков. Как вы обратили внимание, все дома сделаны индивидуально, и квадратура у всех разная. Но здесь уже как раз два также дома выполнены 106 квадратных метров, два этажа. Следите за нашими выпусками, мы обязательно будем вас знакомить, на какой стадии будет строительство данных объектов. В ближайшее время мы вас познакомим вот с этим прекрасным домом. Здесь по желанию заказчика выполняются работы по расширению отмостки. И по завершению этих работ мы обязательно снимем полный обзор этого дома. Компания компании Стройгарант Анапа, если вас интересовал какой-либо из наших домов и вам понравился и вы хотите его приобрести, обязательно позвоните по тому телефону, который указан на экране и обращайтесь к нам.